Друзья! Баткуль, Открой. привет! Миша! Миша пришел с региона э, да. по информатике. информатике. Ну, рассказывай Соусман. про регион и разбирай. Так, сейчас будет экзамен папы. Да. Задача по отсортированная по сложности. Первый день. Так. Значит, а, ну я не сказал, как я на нем выступил. А, ну, типа, если смотреть по месту, то я выступил плохо. Если смотреть по ощущениям, то я не знаю, что я сделал не так. Ну, то есть я затопил над дэшкой, поэтому я написал решение, но не успел его отдебагать. И... Ну, короче, непонятно. Ясно. Я думаю, что мотивация была не максимальная, потому что ты и так попадаешь на сервис по предыдущим заслугам. Ну, нет. Мотивация, я не знаю. А в целом, я, когда я пишу Олимпиаду... Ну, всегда, то есть, всегда, не знаю. Всегда, да? Ну, а какой да, смысл писать немотивированное? Да, это же неинтересно. На самом деле когда Хотя есть... смотря, что ты называешь Три... мотивацией. Ну, как бы, вот я могу сказать, что я называю мотивацией. Если я иду на лыжах один, так. я просто иду, фигачу и фигачу. Угу. 60 километров прошел, пришел домой, ну и как бы, ну хорошо, хорошо выгулился там, да. да? А, ну, на следующее утро ничего не болит, все такое, да. Угу. А теперь, если я иду с группы Дмитриева, и если ноль или там до минус 5 примерно температура, не ниже, то у меня в организме вырабатывается, как бы, ну, возможность идти гораздо быстрее. да. А вот эти крутые пацаны, которые идут, да, там вот э, буйные у нас называются, э, они вот задают мотивацию. Вот пробежал мимо меня uh -huh. там кто-нибудь, да, из них. Мне хочется некоторое время за ними подержаться. Да. И я держусь, блин, я держусь, потом, ладно, все, он убежал. Следующий пробегает, я за ним Нормально. держусь. И я к концу убит в ноль на тех же 60 градах, понимаешь? То есть вот как бы, вот, вот я. Да, хорошо, я это я понимаю. Это футбол то же самое, я... можно прессинговать там, можно не прессинговать. Ну когда, да, когда да, играешь, да, да, да. Просто да, да, так да. или не просто так. Ну, так, ну не ну, знаю, цены, на, на Олимпиадах это, наверное, да. не так отражается. Ты же тут умом работаешь. Как ты можешь включать ум на максимум или не включать? Типа, ну, в принципе, типа да, встать знаю, посередине да, региона нет, и уйти или что? Ну, значит, это гонит флуктуации, не имеет значения, да. Ну да ладно. Зато у меня два одноклассника закрылись. Закрылись? это. Решили все абсолютно на все баллы. Из 800. Ну, это было... Большое-небольшое лирическое отступление. Да, Возможно, и сейчас пойдут будет... задачи, да? Да. Ты Удача. и избранный, или все подряд? Все, наверное. Все, ну давай. Че? Там, да, мелочи. <laughs> Поехали. Да. Внимание! Председатель жюри чемпионата по устному счету Андрей Михайлович... Ройгородский! Факториалов. А, Факториалов. Так. Придумал новое задание для участников чемпионата. Исход, Знаешь, что он... факториалов? Потому что Райгоровский помнит 10 факториалов наизусть. 3, 600, 28, 800, по-моему. О, ты тоже помнишь. Но я не уверен, что это правильно, но что-то похоже. Помню. Это очень похоже, да. Так, Андрей Михайлович факториалов придумал. Вот. Да, отдельное, кстати, искусство в задачах по программированию — это легенды. Вот, потому что ты всегда читаешь и такой Да. неплохо. Так, и что же он придумал? Исходно на доске выписывается n целых чисел, а 1 и так далее, а n. Выписывай. НСЛ чисел, да? Да. А, любого знака, да? Э -э да. Могут быть отрицательные, могут быть положительные, по модулю не превосходят 10 в 9. Да, Но вообще. это мы потом напишем. Так. Значит, после этого участник выполняет команды двух типов. Первое. Стереть а это число с доски и записать вместо него число x. То есть, Какое короче, x? ты можешь взять любое из этих чисел да. и записать вместо него любое число, которое захочешь. Вообще. Ну, которые тебе, короче, тебе дают какое-то число, ты записываешь вместо не... вот этого числа, вот это. Так. Второе действие. Циклически сдвинуть последовательность чисел на k вправо. То есть, вот у нас да. есть массив. Да. Мы берем, допустим, если мы сдвигаем на, 2, на да. 2. 13, 2, 7, 6. Вправо. 3 минус. А, подожди. На нет. 2 вправо надо сдвинуть 2 именно. Вправо. Так, сейчас, это значит, что 7-6, наоборот. 7, да? Да, 7, 6. 6 и потом 3. вот так зациклились. Минус 5, 13, 2. Ну вот да. У меня их все равно 13, и получилась да. такая последовательность. Так, что дальше делать? После выполнения каждой команды участник должен вычислить сумму всех чисел на доске. После выполнения каждой команды. И сообщить ее жюри. Собственно, чтобы подготовиться, проверять ответы участников, членам жюри необходимо самим вычислить требуемые суммы. Э, ограничения. Давай ограничения вот здесь отдельно писать. Соответственно, число чисел. n. До 10 в 5. Да. Я потом объясню, что в целом это значит. Числа от минус 10 в 9. До 10 в 9. Вот я уже понял, что информатика отличается тем, что в них всегда какие-то границы такие есть. Да. Дальше нам даются команды. Число команд до 10 в 5. Команда это, собственно, вот эти две инструкции, которые мы можем делать. Либо циклический сдвиг, либо замена. А x дано? 13 вот это. Вот. И смотри. В каждой из следующих q строк записана очередная команда. Либо нам говорят «заменить», нам дают индекс и x. А, и м -м -м. мы заменяем, соответственно, число да. на этом индексе на x. Либо нам говорят «сдвинуть», и мы, соответственно, сдвигаем. Вот, то есть мы как бы эти операции не делаем сами, не хотим, а нам говорят их сделать, и мы выполняем. Вот. Собственно… А что надо? Надо после каждой операции, то есть мы применили эту или эту операцию, и нужно находить сумму чисел в массиве. Но она не меняется при циклическом сдвиге. Да. А при этом, ну она, соответственно, ну на сумму, на разность да. заменяется. Папа а потом... не может понять, что от него хотят. Да, вообще. Ну ладно, это не самая интеллектуальная задача. Короче, первое соображение понятно, что если мы циклически сдвинули массив, то сумма не изменится. Второе соображение, что если мы заменили число а и т на x. То сумма изменится, соответственно. Вычистится аита uh -huh. при, uh -huh. и прибавится х. В чем может быть сложность? Э -э Сложности две. Э -э Первое. Когда мы сдвигаем массив, у нас, естественно, вот эта аита меняется. No. No. И нам нужно быстро узнавать. Э -э -э Давай так, сложность какая? Когда мы сдвигаем массив, за сколько это происходит операции? Попробуй понять: сдвиг массива? Да. То а, есть, если это... длина массива n, асимптотика, за сколько он двигается? А, ну то есть, сейчас, ну подожди на утверждение, что все равно нужно в каждую клетку что-то снова написать, это значит за n минимум? Или да, правильно, да. А. То есть мы сдвигаем массив, мы просто в каждую клетку записываем новое значение. Ну да. Ну в частности, мы по нему заходим мы сдвигаем. То есть это требует O, T, оператора. очевидно, да, вроде бы, да. Так. И при этом у нас Q вот таких запросов может быть. То да. есть сколько тратит наше решение? Третье тратит, тратит от N максимум операций. Так. Это плохо, это много. Э -э давай я сразу поясню. Короче, предполагается, что скорость плюсов порядка 10 в 8 операций в секунду. То есть условно плюсы могут выполнять, ну я использую вот такую оценку, 2 на 10 в 8 операций. А плюсы это плюс, что ли? Да, в секунду. Ага. И в чем специфика задач по программированию? Нужно, чтобы твое решло, решение зашло вот в, этот, э, вот в это ограничение умноженное количество секунд. Так. Примерно. Это все примерно. Они могут достигать 10 в 9, если операции легкие, так сказать, плюс, например. Плюс ну равно. да, хорошо. Могут да. быть меньше, но в целом примерно так. Так. И, соответственно, когда мы придумали решение, нужно оценить, за сколько она работает. Сейчас, если ты видишь… Э, да. э, э, ну, ограничение по времени обычно, ну, можно считать секунды. секунду, две секунды, что-то ну такое. Да. Mm -hmm. хорошо. Здесь, как мы видим, оно тратит 10 в десятой операции. Угу. То есть не заходит. Не заходит. Вот, нам нужно решение быстрее. А решение нужно все время выдавать сумму, да? Да. Все время выдавать сумму. Да. Ну, И в казалось, частности… Бы, в частности. Нам не нужно ничего делать, когда идет вот этот вот сдвиг-то, да? Да. Но смотри, в чем проблема. Но мы теряем, когда идет а, сдвиг, мы не знаем, где находятся аиты. Да. Да. Сейчас… Да. То есть надо что нет, это конечно надо как-то быть в контексте, я. Да, это надо. Короче, ладно, давай так. И короче решение сразу скажу, потому что задача. Ну типа это очень понятно задача, но нужно понять что. Да, даже нет формулировки никакой, то есть нет требования, да. В целом. Короче, смотри, циклический сдвиг на к вправо. Заметим, что циклический сдвиг на к вправо это то же самое, что если мы зафиксируем начало массива. Допустим, у нас начало массива тут. Да. Yeah. Тогда мы можем сдвинуть это начало на k влево. Ну да. Мы скажем, что начало теперь здесь. Да. Yeah. Так. Yeah. И каждый раз, когда мы сдвигаем, будем сдвигать его вот сюда. Соответственно, когда у нас дано начало, yeah. мы можем вычислить и индекс Это, собственно, начало плюс и. Да. А это мы и запоминаем. Да, yeah. это мы можем пройти, потому что массив у нас в памяти сохранен. Ага. И теперь понимаем, что у нас вот эта операция уже работает завод одного. Мы просто начали. И запоминали. все... Начало, да? А, да, и, и мы и... все решили. Да, прикольно. Так, ну ладно, допустим, <с да. Ну ладно, это была, типа, не интеллектуальная задача, просто чтобы войти в контекст. Это так, это мы, типа, поразмялись. Да. Так. И там, как всегда, какие-то подпункты по тому, за сколько времени ты ее решил, да, или нет? Да. Тут есть частичное ограничение, так называемые, это, например, тут есть подгруппа, где n до 1000. Угу. И тут мы можем просто в тупую делать. Ну да, да, да, потому да. Потому что понятно, 10, да, 1000 подгруппу. на 10,5 это как раз 10,8 условно, например. Так. Вот. Ага. Э, давай так, наверное, все не надо разбирать. Ну да, давай, какие да, я не знаю, какие вот… С другой стороны, я не знаю, да? какие разбирать Приглянулись, надо? какие какие приглянулись. Я бы не сказал, не что какая-то задача мне приглянулась. Не очень, да, красивая. Это регион. Это регион. Короче, отличная история. Регион. Там были настолько плохие тесты, что у некоторых челиков заходил квадрат на питоне в дэшке. Да это самая сложная задача, я их не решил обе. Ага. Но вот у кого-то заходил квадрат. А что такое квадрат? Это решение за n квадрат. А. n до 10 в 5. И это еще на питоне, который делает не 2 на 10 в 8, а 2 на 10 в 6. Ага. Ну, короче, тесты плохие, На регион всем в целом не очень важно. Они на все разготают. Ага. Так, задача. Давай это, это разберем, да. Прыгающий робот. Прыгающий робот. О, прыгающий робот. Да. Компания. Простите, простите. Компания Flatland Dynamics разрабатывает прыгающего робота. Для испытания робота используется полигон, на котором организован круговой маршрут из n специальных платформ. Так. Платформа… Они, соответственно, пронумерованы от одного в смысле, D. В платформа… Один, два… Это где он может стоять? Да. Да. И так далее. Зациклены. И мы знаем расстояние между платформами. Я, наверное, не буду читать условия. Да. Все одинаково. Значит, да? мы знаем, что вот, например, между итой и плюс первой платформой расстояние D id. А, они еще, они еще разные. Они все разные. Они да. все разные. Ну, все... в частности, между последней и первой днт Ага. Значит, робот оснащен искусственным интеллектом и в процессе испытания учится прыгать все дальше. В любой момент времени робот характеризуется своей ловкостью, целым числом А. А — это ловкость робота. Так, которая меняется, да? Да. И, ну, короче, каждый раз, когда А, когда робот прыгает на следующую платформу, к А прибавляется единица. А — нет, вот, вот вот этот параметр как раз и увеличивается. Да. да? А -а -а. Собственно, робот может перепрыгнуть э, на следующую платформу, если А больше либо равно, чем ДИТ. Де... Де... Это уже и логично. И да. если перепрыгнул, если да, то, то а... а теперь плюс один лов. А если нет, то А минус один И остается такой же? Вот. Если нет, то мы пока ничего не говорим. Ага. -а -а. Так. Короче. Mm -hmm. Разработчики выбирают какую-то стартовую платформу да. и параметр ловкости. И им нужно, чтобы робот обошел все по кругу и вернулся назад. Uh -huh. И спрашивается, если мы можем сами выбрать платформу, какое минимальное число, какой минимальный параметр ловкости по всем платформам мы можем выбрать, чтобы мы могли обойти по кругу и вернуться назад. Так, ну, по крайней мере, оно никак не меньше, чем минимум из всех даитых. Да, логично. Вот, ну я сразу скажу, общую формулу мы сразу не напишем, потому что у нас какие-то даиты есть. Да. Ну, ограничения все до 10 в пятой, короче. То есть нам нужно решать за O от За O Там даже, на самом деле, там необычное ограничение N до 10 в седьмой. То есть можно немножко дольше, чем O Логарифм? L, там, как не, раз, да? раз это сделано для того, чтобы N log N не заходило, скорее. А, а, а. Я не знаю, заходило ли оно в итоге или нет, но предполагается решение за O чистое. Так. Так, так, так, так, так, так. так. Давай я сразу тебе дам, ну как бы нужно понять какую-то специфику, что делать. Давай попробуем посмотреть на какую-то платформу, на которую мы встали. То есть мы переберем платформу, с которой мы начинаем. Динамическое программирование, ну, <свят> мы хотим э понять, э <свят> вот у нас есть на множестве пар, номер платформы и ловкость, есть некоторые, очень, как бы мы, мы очень умеем. <свят> Смотри, у тебя вот эти числа, они до 10 в 9, это я не написал, но короче, если ничего не написано, то число до 10 в 9. 10 в 9, тогда это плохо, да? Да, 10, 10 в 9. Но... Смотри, вот таких пар у тебя 10 в 9 на 10 в 5, 10 в 14. Один. Да, <свят> многовато, сэр. <свят> э -э Давай Пап сначала попробуем решить за квадрат. Вот, допустим, ты перебрал платформу. Да. Сейчас ты стоишь вот в этой платформе. Ну да. Что должно выполняться, чтобы ты мог пройти по кругу? Чтобы А было больше D и. Больше, браво. А, да, больше равно D и. А, э, значит, потом А плюс 1 больше равно D и плюс 1. Да. И так далее. Да, отлично. Значит, папа говорит, что нужно, чтобы было выполнено что? Кажется, ну, вот это было да. бы выполнено. Да. Давайте переформулируем условия. Заметим, что это эквивалент тому, что выполнена вот такая штука. Да и плюс 1 минус 1. Да, да, ну конечно. Да и плюс 2 минус 2. Да. И так далее. Безусловно. И Значит, вы его труп в зеленом чемодане. Значит, вы его. Безусловно. Больше фантомас. Так. Да, Ну, и очевидно, что если мы возьмем минимум из этих вот просто всех вот этих значений, то такое нам подойдет. Да. А больше не подойдут. Не подойдет, не перепрыгнет. если где-то далеко будет пропасть, нам все равно нужно заложить на нее. Ну, ну да. Вот. Это мы научились делать за, получается, сколько? Завод n квадрат. Потому что мы перебираем ну да. вот эту вершину перебираем все вот эти значения да. и еще минимум да ну явно можно сокращать да. да то есть как бы от пропасти надо отходить надо эм, это я сотру. как-то надо узнать где самый большой вот этот вот эм, ну, может быть самый большой разрыв да там да а теперь общем, что надо придуть, нам нужно как-то да. сделать за вот это. да давайте применим такой трюк ставьте на паузу ну тоже задача несложная давай Значит, пусть мы знаем ответ для АИ плюс 1. Так. Ага. Вот. Мы знаем, что минимум по всем этим значениям в кругу он равен x. Мы это как-то насчитали. Ну да. Теперь мы хотим перейти в и Т. Да. Заметим, что ответ для и Т это минимум из и Т и x минус 1. Так? Вот. Потому что, смотри, у нас а -а -а. ко всем вот этим значениям прибавилось значение ловкости плюс 1. То есть мы перепрыгнули отсюда сюда, значит у нас… Да, да, мы перепрыгнули предыдущий раз, значит ловкости все выехали. Да, на единицу как бы увеличить. Но нам нужно перепрыгнуть. Поэтому берем x минус 1. Ну и соответственно нам туда нужно да. перепрыгнуть. Да, нужно перепрыгнуть, значит минимум. Да. И да. этот, соответственно, третий от одного. Ну все, давайте пойдем с конца и будем поддерживать вот этот минимум. Вот так его пересчитывать. А -а -а. То есть возьмем просто любой, на самом деле, абсолютно. Ну, это не, не совсем еще до конца, за фигачим, правда? И зафигачим э, минимум. Она равен x. Потом пойдем от нее вперед и будем пересчитывать каждый да. раз. И в конце концов где-то будет… И э, а -а -а. давайте запишем наш массив два раза подряд. То есть мы запишем платформу 1, 2 и так далее, n. А потом снова 1, 2 ну, и так далее, n. Чтобы здесь… Вот здесь, ну, просто сначала сделаем минимум равный бесконечности. Ну, да. Угу. Будем идти а. вот так и вот это значение насчитывать. Когда мы дошли вот сюда, да. заметим, что вот мы уже, если мы будем стоять на этой платформе то, и возьмем вот этот минимум равный насчитанному, то у нас мы уже перепрыгнем. А с меньшим, а с большим мы не перепрыгнем. Значит, мы можем обновить ответ. ну у нас а, есть также вот, мы текущий ответ. нашли на, на этого, да. потом да. мы уже еще раз прошли. у нас есть уже текущий да, ответ. какой то начинать, да. сначала он бесконечный тоже. мы обновляем ответ. Но это программирование в чистом виде, да. да в целом. то, -то, то есть как, как так сказать с параметром, с параметром нам нужен субеклусный минимум. Да. отлично. И я вот чувствовал, что это это же похоже на этого, на задачу про бензин колонки знаешь, да? Э, по, ну какой по, по, по кругу, значит, бензин колонки с сразу количество бензина. так. и Нужно доказать, что если в баке больше бензина, чем в сумме во всех бензоколонках, то, из, то можно указать точку, стартуя из которой машина сможет объехать круг. Знаешь такая Че? задача детская? А -а -а. У тебя круг и некоторое количество бензоколонок совершенно хаотично. у тебя а вот тут бензина. везде по нулю. Да. А тут один. Ну да. Тогда и ты тебя в баке... Не Нет, у тебя в баке один же, правильно? Да. А ну вот ты начинаешь с этой точки, заправляешься и объезжаешь. Ты, То есть ты, ты должен сам указать на точку. Какое условие? Условие такое. У тебя есть а, вот наборы в какие-то, да? В да. каких-то точках круга. И... Как бензин расходуется? Сейчас, подожди. Блин, я что-то какой-то бред несу. Он <свист> сейчас не расходуется от себя просто. <свист> <свист> Скажи так. Что там было? Машина <свист> на этом. Машина с <свист> суперпроводимости. <свист> <свист> да, нет, она, она должна расходовать его. Она. она а, Сейчас, сейчас. Да блин, сейчас в каждом. А... Я забыл задачу. Короче, забыл. Там что-то такое в каждом, ба... в каждом месте бензина хватит, чтобы доехать до. До следующего. До следующего. Ага. Да. Да. Да. Вот, по-моему, как. Да. Доказать, что можно найти место, с которого он стартанет. Ну, хорошо. И до ей до конца. Мы можем стартануть с любого места. Потому что, смотри, мы находимся ближе, чем вот это Сейчас. бензохолокон У нас больше бензина, чем в ней, значит, мы доедем. Как-то не так сформулировал. Я... я не могу понять, что я неправильно. Я что-то неправильно сформулировал. Лидически номер два. не что-то какой-то ужас. Я да. помню задачу примерно такую, но полную формулировку не могу вспомнить. Я Шей, знаю, Если Шень будет нас смотреть, он в комментарии напишет, потому что он мне дал эту задачу 100 тысяч лет С открытой длинного тура была похожа чем-то на твою. <как> Чего-то такое. Чуть-чуть. Ну, вот, это, это листочки, ваши же листочки. Это а. листочки из... <как> Дед и мопед, кто помнит. Из Шашкова, да? Вот это самое там, это как называется, э, форум. Вот, э, Ладно, я не помню. Ну, короче, это, ты был в седьмом классе да. тогда. Третий вообще не интеллектуально, Там, короче, нужно просто написать то, что, сдел... то uh -huh. что дано, надо написать. это не очень тривиально, как делать, Это... Геометрия. Короче, геометрия, геометрия, да? дано геометрия. куча треугольников. Значит. Ну, тут, короче, дано просто n треугольников. Ага. Нужно посчитать количество четверок, что из них можно составить один большой треугольник. И это можно сделать за n в 4. То есть, можно просто перебирать все такие четверки и проверять, что из них можно составить а, треугольник. суть в том, что проверить, что из четырех треугольников, да, да можно составить треугольник. О -о -о -о ну, как о -о -о бы мы перебираем просто каждую четверку, проверяем, что у нас стороны совпали, вот эти. Да, какие-то где-то совпали. Там, да? Если по реализации, по реализации говорить, то мы, допустим, каждый треугольник учтем три раза и скажем, что его первая сторона с с соединена с вот этим центральным. <ра> Ну, короче, нам нужно просто перебрать, что вот эти три равны, и что эти уголки дают в сумме 180 везде. Это, кстати, задача имеет прямое отношение к замощениям плоскости. Вот алгоритмы проверить, что данным пятиугольником можно да, замостить. Копиями данного пятиугольника можно замостить да. плоскость, что-то похожее там, углы. Углы сборные, можно да. из артаггенса вычислить. Угу. Понятно, а, ну пропускаем. Вот. Ну, да? это тебе написать. Это редчайший случай геометрии. На информатике, да? К, э, нет, ну не, не то чтобы редчайший. К, к сожалению, для многих не редчайший. Очень многие не любят геометрию на информатике, хотя я отношусь нормально. Ева, Бау, короче, такая, Ева услышала да. утверждение, что на регионе не бывает геометрии и дала вот какую-то первую попавшуюся. Гева эксплуатиница. Так. Четвертая задача, она сложная. О, которую ты не решил, да? Ну, я ее не решил на полный балл. Ну, точнее, я придумал решение, я его написал, но не успел его отдебагать. Закозить, да? uh, Отдебагать, это значит, что у меня ошибка в программе, я не успел ее найти а и исправить. А, блин, понятно, да. Но вот тут-то и не повезло, да, понятно. Ну, повезло, да, да. <с teşekkür> и, больше не повезло, что я затопил. Я почти, ну, я быстро придумал там в целом все стандартно. И у меня был один, один момент, который я не совсем так сделал. У -у -у. И у меня был затуп, как это делать. Хэши помнишь? Хэши, что такое? Это спойлеры идут. Хэши, хэш-функция. Я могу это заодно рассказать. Что-то было. Знаешь что, расскажи. Да, ну короче, О, это в любом случае единственная интеллектуальная задача этого дня. Хэш-функция, расскажи, да. Я, потому что я помню, когда я в Яндексе там немножко, как сказать, я тут там какое-то время в своей жизни работал в Яндексе. Я ездил с лекциями, которые назывались лекция. Я смотрю. Но, но еще я пытался разобраться в хэшах. Но уже не помню ничего. Да, не особо бейте, нечего сам, разбираться. Ну, ладно. Хэш-функция. Ну, это единственная интеллектуальная задача региона, и она сложная. Так что я думаю, в любом случае зрителям будет интересно порешать, кто... Я помню, что хаш, хаш, это такой армянский бульон, жирный-жирный. Я помню, что я все время хэш-функцию называл хаш-функцией. Да. Я в Армении как раз побывал в тот момент, не незадолго до этого. Uh -huh. И я все время ее хаш функцию называл. <laughs> так. Значит, условия. Даны два массива длины N и M соответственно, А и Б. Вот я их написал. Это, да. это я пишу просто примеры этих массивов. Угу. Э, ладно, я давай напишу нормально, в нормальном месте. Э, короче, массива. выбирается у каждого выбирается длина. Выбирается. задача формулируется или что такое хэш Да, это Нет, задача, э, а. задача Так, давай. Ага. Значит, вот. выбирается. сначала выбирается число k. Пусть мы выбрали число k. Так. Выбрали. Угу. Выбирается два подмассива А и Б длины К. Под это именно под отрезки. Э -э, По циклу нельзя. Нет, нельзя. Подрядчивое. Например, вырезки. если А если это 4, 3, 3, 3, 1. Угу. То мы можем. И К равно, например, 3. Ну мы и, можем выбрать да, вот 3, это, да, вот да, это да. и вот угу. это. Так. Отлично. Есть. И такое же выбирается в массиве Б. Uh, да. Допустим, массив B это 4, 1, 5, 1, 3, ну, мы тоже выбрали. Да. Допустим, uh, берется эти два массива, они одинаковой длины и поэлементно суммируются. Допустим, вот, допустим, мы выбрали вот такие Сейчас. два массива. Uh, как одинаковые длины, они же разные. Uh, берутся вот а. эти два массива а длины k. Все, все, все. все. Выбер... Да. Выборки, да, берутся? Мы выбираем подотрезок <с vir> длины k в первом и во втором так, массиве. Допустим, так. мы выбрали эти два. По элементам их суммируем. Что у нас тут получится? Сейчас у нас получится, например, 5, 6, 5. Угу. Так. Да. Да. Так, что делаем и, дальше? И, собственно, задача. Вот этот получившийся массив c. Обозначиваем его ТС, угу. он должен оказаться полиндромом. А это всегда возможно? Uh, нет, не всегда понятно. Ага. Ну вот если мы, например, возьмем И вот здесь кафе, вот такой подотрезок. Он, да? подотрезок если мы возьмем вот такой подотрезок, то у нас получится массив 8, 4. Что такое? Опять получилось. Uh, сейчас, вот палиндром. такой. Возьмем. Вот такой отрезок. <кхе> Получился массив 5. 8, 4. 8, 4. И да. он не палиндром. Палиндром yeah. — это значит, что вот так и а вот так одинаково no Отлично. А теперь задача — найти максимальное такое к, что существует способ выбрать вот эти два подотрезка, чтобы oh. получился палиндром. Oh. То есть no. мы фиксируем число k, смотрим э, все возможные варианты пар вот этих вот подотрезков длины к, суммируем, находим массив c. Если он палиндром, мы говорим, что это k нам подходит. No. И выбираем максимальное среди тех, которые нам подходят. Да. No. Значит, ограничение ограничение n и n до 10 в 5, как обычно. Угу. Числа… Ну, тут очень странное ограничение, потому что числа до 100, но это… А, ну ладно, я знаю, в чем это используется, но в целом это не важно. Так, так… Числа до 100. Все, да? Все. Так, то есть, если я фигачу в лоб… Да. То у меня э, получается очень много, да? То есть n умножить на m это проверка. А, нет, первый нюанс не прилетит всегда по ну, Это При не важно. Допустим, так, хорошо. 2, самое да? тупое решение, которое приходит в голову. Думайте, это сложная задача. Достаточно сложная. Ну, такая не очень. Ну, самое тупое берешь просто подряд и перебираешь. Вот тебя, перебираем k. Ну, да. Это дает нам вот. Ну, давай скажем, что n и m одинаковые по длине, потому что они максимально одинаковые mm -hmm. могут быть. Так что скажем, что n mm -hmm. равно m пока, что для симптомии... Mm -hmm. Ну, ну примерно, удобнее. да. Mm -hmm. а, значит, o от n мы перебираем k. Потом мы перебираем все возможные подотрезки тут. Их, кстати, будет порядка n штук, так? Ну, да, их да, Их будет да, да, n минус k, да. но k в среднем... Mm -hmm. Да, да, Ну, да, n минус k да. в среднем будет у. Ну, то же самое, да. И вот здесь их будет Ну, да, n квадрат, Мы перебираем все отрезки, получаем еще на n квадрат. Да, n в кубе. И каждый подотрезок нам нужно проверить, что это полиндром. Мы суммируем их за К. Да. Ну, К, можно сказать, что n в среднем. Многовато. И получаем вот n в четвертом. Полная задница. Это набирало 0 баллов, Ну да, Ну, ну, ну, ну как бы, да, понятно, что здесь придумывать. Просто взял и полный да. перебор запустил. А нам так, нужно решение, которое работает нужно. быстрее, чем n квадрат. Хорошо. Значит, нам нужно... Наверное. Но я не уверен, что ты техника обладаешь. Слушай, они маленькие, то да. есть можно держать в памяти все возможные разности, как бы вот, ну например, для двух я просто должен посмотреть, какие встречаются разности и запомнить это, да? Так. И как только здесь встретится разность, которая компенсирует, понятно, да? То есть я как бы да. Ну это быстро очень, это 100. Ну, э, короче, э, не важно. Э -э да, я перебираю быстро э -э -э некоторые разности. вот в какую, Ну, да, нужно здесь, чтобы она компенсировала просто разности, все. Хм. Э -э -э Сильно это экономит или нет, интересно. Ну, э -э не думаю, если. Ну, не знаю. Э -э -э Давай так. Ну, одна. Ну, смотри, вот э -э они все маленькие, да? Да. Ты еще маленькая, говорил Юра, когда бабушка делала ему замечание. Сейчас. Они все маленькие. Как бы за 100 шагов уже ясно, что либо они все до этого были одинаковые. Понимаешь, да? Либо уже очень много разностей набрано. Как тебе поможет набирание разностей, да? Ну, если я уже обоих что все 100, вот все 100, все 200 там разностей возможных, если Как? Ну все, я здесь беру любой И нахожу, где эта разность была Это если длины 2 ищешь Ну да. Длины 2, допустим, да Но если мы ищем полиндром длины, например, 100 То непонятно Так, что если мы создадим Несколько массивов В которых мы просто будем суммировать вот К этому прибавлять просто этот в сумме Вот так и создадим Это хорошая идея она уже какие-то баллы принесет, да? Да. Там была подгруппа, сразу скажу, когда в B все числа одинаковые. А. Заметим, что это то же самое, что мы ищем просто максимальный полиндром. Ну, конечно, да. Вот. Ну, найти максимальный полиндром можно за... Ну, короче, тут уже идут и хэши, и монакер. Но, короче, это можно делать за OATN, на самом деле. Mm -hmm. Можно искать максимальный полиндром за OATN монакером, либо за OATN логан хэшами. Хэш и монакер. А вот, ну, алгоритмы, короче. Алгоритмы. Так. А, вот. Поэтому, Ты... поэтому папа что говорит? Или он... Возможно, он это не говорит, но... Ну, я взял более длинный из них. Да. Давайте возьмем и посмотрим на разницу между центрами. Пусть да. разница между центрами — т. Да. Давайте сразу перенесем вот этот алгоритм сюда, mm -hmm. вот этот <с массив <с сюда и просуммируем. Мы получим какой-то результирующий массив C. Да. И э, в нем нам нужно найти уже максимальный полиндром. Понятно почему, да? Разница между центрами Т. А почему не, не будет, вот когда я сдвину и просуммирую как-то лучше? В смысле? Ну, как бы, если вот это, например, вместе с этим, да, да значит, мы на самом деле их. Так, ну я это и сделал. Смотри, я сдвинул вот этот массив сюда, просумировал полиндром. Да. А, и теперь И теперь мне нужно найти максимальный полиндром тут. Да, и Почему это работает? Ну потому что, собственно, вот у нас тут какой-то полиндром был, вот тут какой-то. Да. Тогда вот мы их сразу, ну как бы, просумировали, и вот тут у нас получился полиндром. Ну да, в любом случае... И это решение работает за N на самом деле. Ага. И оно даже набирает 16 баллов. Понятно. Оно набирает... Нет, оно набирает 62 балла. А, 60, ну, то есть уже... Это столько же, сколько у меня по этой задаче. а а а, -а, -а. Хотя а его можно не, еще не ускорить, описал. да? Да. Но сейчас это, обсудим это решение да. на полный балл. Да, вот это уже интересно реально, как это ускорить. Ну, примерно понятно. Если монакером, решили, да. то 62. Если <laughs> ага. хэшами, то, я думаю, не зайдет, будет 46. Ай. А что за хэши все-таки? Да. Ну, это я пока так. Да. Давайте да. заметим вот что. Uh, пусть, пусть у нас подходит какое-то K. Давай искать отдельно полиндромы четной длины, отдельно нечетный. Их можно некоторым трюком схлопнуть, uh, в, да, ну как это, бы искать да, только, да. только нечетные, но это мы пока делать не будем. Угу. Будем искать отдельно не полиндромы нечетной длины. Да. Допустим, да. для K у нас существует ответ. Да. Вот да. он как-то выглядит вот так. Да. Давайте возьмем, и мы ищем ответ для m меньшего, чем k, допустим, так? Ну, тоже нечетного. m? Ну, хорошо, не m, а t. Сейчас, только большего. Короче, нет, пока что мы хотим а. Мы хотим сказать, что можно применять бинпоиск. Знаешь бинпоиск? Забыл. Хорошо. Ребята говорили, да, из-за слово? Я не помню. Короче, пусть тут длина k, Тогда заметим, что для всех длин меньше, чем к у нас ответ есть. А автоматом? -то Потому что мы просто возьмем как... вот такие. А два ну, крома, как минимум, да, как минимум такой. И ответ найдется понятно. А ним. нет, не, нет, не как минимум, а ровно такой. Да, да. ровно такой длины. Ровно такой, да, Значит, как устроен ответ? Сначала у нас идут единички, есть единички, единички. Чертости, это как да. бы. Короче, сначала у нас ответ все время есть, а потом ответа все время да, нет. Да, конечно, да, но это через два только. Да, Работать. Ну мы отдельно сделаем для четных и нечетных, это как бы нам не важно. Да, хорошо. А, значит, нам нужно запустить, нам нужно найти как бы вот, если я обозначаю, что единица, ответ есть, а 0, ответ нет. Нам нужно найти да, вот, вот эту место, границу. Да. <свят> делаем это бинткойнском. Как мы это делаем? Делим массив пополам. Смотрим на центральный так, элемент. Да. Если тут стоит единичка, мы знаем, что у нас граница здесь. Да, да, да, Если да, 0, да, то да. мы знаем, что граница тут А, подожди, бинарность да. А, то есть А а при, при фиксированном к ты делаешь это быстро? При фиксированном к мы умеем это делать как Ну, как ты помнишь, у нас умножалось L на что-то Да То есть так. И смотри, теперь мы можем перебирать не от n, А всего от log nk Почему? Ну, потому что Просто мы вот здесь каждый раз Когда делим пополам а, да? Мы вот здесь каждый а, раз делим да. массив пополам а. Да. И значит, за логарифм шагов его длина станет 1, и мы просто найдем нужный k. Ну, то есть, еще раз, у тебя есть массив из единиц. Да. И ноликов. Это мысленный массив. Мысленный, да, пока. Вот, да. А, соответственно, Но это залог, для каждого залог. k есть или нету. Вот, мы смотрим центральный элемент. Ну, да. Нет, мы залог находим, Смотрим, не куда сюда. мы переходим, Все да, зависит. и находим место, а место это есть ответ. Да. Угу. Все, значит. Наше решение, которое было завод n в четвертой, теперь работает завод N3, n в кубе налога. И это, если я не ошибаюсь, уже может набирать 13 баллов. Так. Да, это набирает 13 Но это баллов. пока очень далеко от того, что вот. мы уже умеем. А теперь мы хотим уметь быстро искать ответ, префиксируя МК. Ага. Да, теперь мы хотим... Следуй, сделаем следующее мы заключение. Пусть... Пусть... Uh, да. Давайте насчитаем просто все массивы, все uh, подотрезки длины k в массиве a да. и сохраним их куда-то. Вот мы сохранили все подотрезки длины k, мы их куда-то дели. И то же самое сделаем в массиве k. А Только сколько памяти у нас есть, да? Ну, мы пока просто, мы пока, да, пока придумаем идею, которую мы будем оптимизировать. Да, на построение. Да, предположим, что мы смогли построить. Так, да. Uh, вот. Значит, мы отдельно сделали для А и отдельно для Б. Значит, это у нас пока что занимает условно от N квадрат. Потому что здесь мы сделали… Ну, ладно. Давай не будем считать, сколько это занимает. Да, хорошо. Угу. Сделали. Отдельно сделали тут, отдельно тут. Так. А теперь давай посмотрим, что значит, что, что массив полиндром. Выпишем какой-нибудь полиндром. Не массив, 7, а 6, сумма, 8, да? Вот. 8, а, 1, 8, палиндром. 6, 7. Да. Понятно, что если массив полиндром, то он читается вот так и вот так одинаково. Ну, это и есть полиндром, да. Угу. Давай сделаем следующее заключение. Выпишем раз... разности между элементом и следующим элементом. Да. Тут будет минус один. Да. Тут два. два. Минус 7. Минус семь. Семь. Минус семь. два, один. Минус два, да. один. И очевидно, что это то же самое, сказать, что разности... И замечаем, да, что, что вот такие разности да. в сумме должны давать все ноль. Ох ты. Значит, почему? Ну давайте просто нарисуем как бы точками э, элементы Нет, ну, этого массива, да. полиндрома. Ну, это вот они симметричны относительно вот этой штуки. Значит, да. вот эти разницы, ну, да, сам они должны быть симметричны. Сказать, что это полиндром, это то же самое, что сказать, что да. последовательность разности является кососимметричной. Да. Самый, да. Ага. А если вот эта последовательность как бы кососимметрична. кососимметрична получается, то это значит, что если у нас полиндром длины k, да. нам нужно, чтобы k плюс a первое равно нулю, это вот эти два элемента. Да, и так далее. Пока минус первое плюс а второе равно нулю. Да. Ну и так далее. Да. Отлично. Давайте считать для вот этого массива, давайте для вот этого массива сохранять не его самого, а массив, который является э, числами, собственно, вот этими числами. Ну да, ну да. Ну Они да. могут быть не нулями пока что, да. потому что у нас пока массив не полиндром. да. Вот мы сохранили вот эти числа. А теперь заметим, что если мы сохранили их, вот, давай перебирать число, которое мы взяли, то есть, это значит, что мы взяли сейчас под отрезок вот такой. Да. Заметим, что чтобы число было полиндромом, в b под отрезок должен быть, если тут числа. Противоположным. Да, b1, b2 и так далее, bk угу. условно. Да. Сколько там? bk полам, на самом деле, ну не То в массиве b это должны быть вот такие числа. Потому что в сумме они все должны дать между собой нули, чтобы массив стал палиндромом. Так? Да. Хорошо. Правильно. Ну, просто давайте для массива B все эти штуки сделаем отрицательными. Ну, как бы ну -ну. сделаем отрицательными. Да. И тогда мы ищем в массиве B ровно вот такой массив. Ну да. Среди ну всех да. массивов вот этого, вот этого. Ну да. Отлично. Но теперь, например, засунем их ну, например, ну, короче, нам нужно просто найти пару одинаковых массивов. Да. Вот тут и тут. Да. Но это можно делать быстро. Ну, например, можно все засунуть в один, отсортировать. Тогда все одинаковые массивы будут подряд, и мы просто для каждого из них сохраним он из А или из Б. Ну и для, выделим вот такие подотрезки одинаковых массивов. Если есть и из А, и из Б, то мы победили. Это не очень много действий. Давай посчитаем, сколько у нас сейчас тратится действий. Мы отдельно для А. Посчитаем, сколько мы для А тратим. Мы тратим К. Если мы зафиксировали К, мы тратим К, умножить на n. Так. Это количество массивов. Ну, на самом деле, тут n минус k, но ну, не важно, неважно, да. Да. Угу. И умножить на сортировку. То есть, условно, вот столько действий. А вот что за сортировка? Что это за сортировка? Э, смотри, нам нужно найти два одинаковых массива здесь и здесь. Да. Пару одинаковых массивов. Давай возьмем, засунем все эти массивы в один список длинный. И отсортируем этот список. По каким-то признакам? Да? По, ну, введем, введем как бы оператор меньше на массивах. да? Да, например, лексикографически. Угу. Отсортируем массивы лексикографические. Ага. Теперь у нас все массивы одинаковые идут подряд. Да. Выделим все эти подотрезки за да. быстро. И мы помним, откуда пришел каждый из массивов. Ага, Теперь, ага. если у нас есть подотрезок с одинаковым массивом, где есть и массивы из-за, и массивы из-б, то мы прикольно. победили. Прикольно, слушай, прикольно, да. Ага. Вот. Да. Отлично. Ну, сейчас это занимает вот столько, еще умножить на log n от угу. нашей штуки. Да. Ну, это уже немного, да? Пока что это много, пока что это n квадрат на лог угу. квадрат, потому что k да. может быть порядка n. Так. И вот теперь в дело вступают хэши. А, а, а, а. Сейчас, кажется, сейчас придется прочитать да. небольшую лекцию катарсис, по хэшам, Катарсис. Но это полезно, я считаю. Катарсис. Не знаю, Нет, по-моему катарси... катарсис. катарсис. Э -э -э Марина обнаружила, что катарсис по правилам русского языка. Нормально. Катарсис. Так, ну что, Итак, лекция по хэшам. Лекция по хэшам. Давайте, пусть у нас есть массив А. Я буду рассказывать не совсем как обычные, а чтобы было удобнее. Есть массив А. Вот такой. Давайте определим его хэш. Хэш это число. Ну, S. Да. Давайте определим его как просто многочин. Вот То есть, 1 умножить на P в степени n-1 n плюс 2 на p в степени n-2 так далее плюс а да. n вот это его хэш по определению uh -huh. где p это какое-то простое число p большое ну типа 101 простое да? число больше их всех ну, обычно берутся числа порядка 10 в 9. А, ну в данном случае у нас ашки то все до 100. Это не важно. Не важно, да? Так, хорошо. Э, сразу скажу, это алгоритм вероятностный. Ух. Но он работает, ну там, не знаю, с вероятностью 1 делить на 10 в 5. И можно сделать, чтобы он работал 1 делить на 10 в 14. В смысле, 1 минус 1 на 10 в 14, да? Ну, работал с вероятностью. Ну да. Хороший алгоритм, иначе будет. Вот это нам плохо, потому что P в степени N может быть очень большим числом. Ну да. Поэтому возьмем это все по модулю Q. А, ну я немножко перепутал, ну короче, вот этот значок это по модулю Q. Q тоже большое простое число. Uh, важнее, чтобы Q было большим простым числом, на самом деле. А P может быть и 101. P может быть не очень большим, но оно должно быть больше, чем… <coughs> ну, это все нужно для того, чтобы доказывать, что это хорошо работает. Uh -huh. То, что они большие. Поэтому я беру просто их обоих большими числами. Так. Хорошо. Вот ну, ну фэш, другое да, большое фэш, число, да, понятно. Если информация. оно такое же, то это будет просто АНТ. Да. Вот. Фэш. А теперь утверждается что? Во-первых, если, оди... если массивы одинаковые, то вот эти числа одинаковые. Несомненно. Очевидно. И вот что утверждается. Утверждается, что этот хэш, он довольно случайный. Что он примерно случайная величина. А -а -а. Потому что мы тут как бы что-то возводим степень какого-то большого простого да. числа, домножаем, берем... По... Красный, ку... да, есть в... А что значит, что он случайный? Да. Это значит, что если мы возьмем два рандомных массива, и сравним их хэши, ага. то если массивы не совпадают, то хэши, скорее всего, скорее тоже не совпадают. Не совпадал, да. Да, да. А помнишь, что у нас было в задаче? В задаче да. мы проверяли, правда ли, мы пытались да. найти две Одинаковые. пары одинаковых ну, массивов. Ну да, с плюс-минус точки. С, с, с, с, с, Хорошо. Да. Давайте сделаем так. Насчитаем хэши. Да. Хэши всех этих массивов А да. и В. Если совпадут, проверяем не по этой или И теперь мы хотим проверить, что два хэша совпали. Делаем все то же самое. Но у нас вот этот хэш он это одно число. Поэтому он тратит не от К действия, а ровного от одного. И мы получаем решение. За O от N на лог квадрат. Да, все арифметические действия считаются за быстро. Тут нужна некоторая оговорка. Нам нужна некоторая оговорка. Нам нужно уметь быстро насчитывать хэш массива. <связь> то есть очевидно, что хэш-массива мы можем насчитать за его длину, но тогда у нас не получится никакой, никакого выигрыша. Да, ну да, вот, я вот. хотел спросить. Как а это? нам, если мы научимся насчитывать хэш вот этого массива, Ва, да. например, за o от 1, то все, мы насчитали для всех хэши ну да. за просто o от n, и потом мы их отсортили, <связь> ну получаем вот такое решение. Оно вроде бы заходит. Ну, хорошо. Вот, вот, вот это все я быстро придумал. Это очень стандартно. Так. Да. И тут меня немножко переклинило. Короче, я хотел пересчитывать массив хэш, когда я сдвигаю массив на 1. То есть, допустим, mm -hmm. я насчитал хэш. Ну, вот у нас есть массив А. Вот. По сути, при сдвиге на один ты домножаешь оставшуюся часть на П. Да, да. прибавляешь. Если мы сдвигаем число на 1, то мы умножаем ну, mm -hmm. на П И прибавляем. И сдвигаем на 1. Следующий. Ну, и там удаляем первый элемент. Собственно. В принципе, да. Да. В чем проблема? Мы считаем не хэши самих подмассивов А. А мы считаем... Сейчас напишу. Хэши чего мы считаем? Мы считаем хэш ага. вот таких подмассивов. Помнишь? Да. Верняк. Да. Который еще надо вычислять, да? Здесь АК-1 плюс. А второе. И так далее. Да. И а, когда мы сдвигаем да, вот да, это да. на единицу, вот эти-то чисто сдвигаются, а вот эти не сдвигаются. А, они, наоборот, в другую сторону сдвигаются. Да, да, да. да вот, да, да, на да, этом да. можно пересчитать, но это не так красиво. Ага. Мы сделаем по-другому. Насчитаем хэш всей строки. То есть насчитаем хэш… Да, да, понятно. Вот. Вот а, это сделаем. Вот, вот он. Насчитаем хэш даже не вот не вот этих значений насчитаем хэш, а насчитаем просто хэш А. Да, ну вот он. Насчитаем. Ну, по определению. Так. Отлично. Теперь смотри, как можно делать. У хэша можно за единицу узнавать хэш под отрезком массива. Как мы это делаем? Мы… А, ну не совсем так. Пока мы насчитываем этот хэш, мы сохраняем все, э, все префиксные значения этого хэша. А, это можно, да, у нас То есть смотри. памяти? Да, памяти у нас хватает. Мы насчитываем все вот такие значения хэшей. Ну да, потом И пересчитать, как, как, как пересчитать, как добавить символ, Прежде ну мы просто минус... домножаем на да, P да, и да, прибавляем а, символ. символ да. Вот, ну и берем по модулю Q. Так. Отлично, это мы все насчитали. Теперь, чтобы узнать хэш вот этого вот да. отрезка, мы берем хэш вот такого префикса, он у нас насчитан, да. вычитаем хэш Прежде такого этого, префикса да. и делим на P в степени вот этого длина. Как делить по модулю? Это ну да, надо возвести в степень модуль минус 2. Да-да. мало терем фирма. Это делается быстро. Конечно, да. Это можно даже посчитать. Вот, отлично. Мы умеем брать хэш под отрезка. Так. А теперь пусть давайте зафиксируем не начало, а центр. Так. То есть пусть мы хотим посчитать хэш под отрезка А, у которого центр здесь. Ну хорошо. Ну мы это делаем... Ладно, мы это делаем не на самом массиве, а на массиве разностей. Да. Тут я немножко запутался. Ну, нам же интересно, вот эти да, числа, это разности, Да, это помнишь? разности были, да, да, да. но будет. разности мы, ну как бы мы сначала поведем по массиву, насчитаем разницы между соседними. Да, это заинтересно. Запишем их в массив, потом сделаем просто вот это. Ну да-да-да. да, Отлично. Теперь давайте отдельно насчитаем хэш вот этой части. Да. И отдельно вот этой. Но вот этой части мы насчитаем прямой хэш, он получится чему равен? Он получится a1 на p в степени. Сколько-то там? Минус один, да, плюс так далее. Ну, k пополам минус один, что-то ага. такое. Короче, n. Так. Э, M а G4, для M. и полиндрамически, да, то есть? Тут а пополам на p в степени t минус 1 да, да, да, да, да, да, И так далее. А, а вот для здесь это все наоборот. Мы есть, насчитаем хэш обратный. Да, понятно, понятно. И у нас получится что? У нас получится АК да. в степени П в степени Т. Точно, точно, точно. Плюс АК минус 1. Да. А теперь, когда мы просуммировали эти два хэша, просто просумировали значение этих двух хэшей числовые, мы получили хэш вот этого подотрезка. Класс. Вот эти подотрезки мы можем узнавать, насчитав просто хэш вот этот, как я и рассказал. Понял? Ну, примерно. Ну, не, не до конца, но примерно понял, примерно. Да, то есть, то есть идея в чем? Находится. Нам нужно находится. находить два одинаковых. Для этого мы насчитываем хэш. С хэшом вот, вот это все работает. Можем палиндрамический хэш, хэш. Считаем палиндрамический хэш, да? То есть половину сюда да. и половину сюда. Ну, прикольно. И это будет уже во время, да, уложиться? И это равно? работает за вот Офигеть. лог квадрат. Клево. И у людей вот заходило. Ага. Офигеть. Круто. Ну человек 20, да, решила по региону? Нет, там, ну она не сложная, на самом деле, то есть uh -huh. все эти идеи, они стандартные, И с хэшом вообще все Сколько известно. Сколько вообще людей пишет регион? Ну, больше 500, меньше 1000, мне кажется так. Uh -huh. Что-то такое, это по России. Вот. Что я не сказал? А, давай сделаем трюк. Мы не хотим делать отдельно по нечетным длинным и по четным длинным. Ага. Как это можно объединить в один бинпоиск? Давайте возьмем наш массив А и запишем его вот в таком виде. Ух ты. То есть вставим между любыми двумя элементами минус единицу. Минус единицы мы предлагаем, что их тут нету. Так. Теперь заметим, что. Если у нас был полиндром четной длины, Но! то между ними ставилась вот эта минус единица. Шикарно. И он стал длины нечетной. Да, так он и так. А если он был нечетный, то он тоже стал длины нечетной. Шикардос. Просто. И новых полиндромов не появилось. Нет, круто. Вот это очень круто. Это просто супер. Да. Вот. И все. В целом я вроде бы примерно, Круто. все рассказал. Это первый Круто день. Круто просто, супер. Наверное, придется их распилить на два, потому что это было довольно долго. <свят> ну да. Но если мы распилим их на два, то на всякий случай скажем всем, Маткунь, привет! Да. Второй день. Я, кстати, хочу... Второй рассказать, день. Но вот он что. был лучше, наверное. Сейчас вот мы разберем второй день, да. а я хочу, чтобы... Я хочу провести социологическое исследование наших 200 тысяч подписчиков, да? Итак, сколько, я хочу понять, сколько из решивших все, э, из полностью закрывшихся, да. да? Человек. являются 10 нашими их. подписчиками. Э, итак, кто они на регионе добры, решил, все. только нужно будет, чтобы по-честному, да? Э, отметьтесь, кто получил 800 из вас места на этом регионе. Смотри, где-то России, да? скорее всего, они не смотрят математический канал. Кто знает? Ну, то есть, наверняка 1-2 бу. Ну посмотрим. вот интересный эксперимент, да? А ты а, ну... рассказывай, а, нет, что было да. во второй день. Там отметится куча… <свят> Ладно, не Могу, важно. Да, могут отметиться те, кто на самом деле не являются, да? Понятно. Ну, посмотрим. А второй день пошел. Да. Задача А. Она была, короче, во второй день, я решил сначала <свят> Б на полный балл. А, вот, вы отметитесь и фамилию свою, скажите с именем. Тогда ну, это <свят> обычно все равно не сработает, <свят> но не важно. <свят> Так. А, ну хотя для этого. Ну, ну, ладно, Сначала я решил, короче, во второй день Б на полный балл. Так. Потом так. решил С на полный балл и только потом решил А на полный Ни хига балл. Нифига себе, вот и А. Вот ну, и А и А. Там, короче, а. надо расписать а. формулы. А. Да. А Б и С они более а. более идейные, но более, ну как бы у меня. Давай. Б... <с, с какой начнешь тогда? Ну я начну с А. С А. Поехали. Новый год в детском саду. Про пожар в унитазе. Что? <смех> Есть такая история про пожар в унитазе, знаешь? Давай. А, небольшая перебивочка. Как и в прошлом а, ролике. Рассказывают, Леван. что это было в МГУ очень давно, когда мой папа учился. Но это рассказывают, вот честно, я не знаю, на самом деле было это или нет. Потому что это вот история <смех> такая вот. Короче, а, мужик зашел в туалет и почему-то в процессе значит, своих дел он вдруг задел плечом огнетушитель. <смех> И он стал фигачить изо всех сил, думая, что блин, кошмар, там пьяна эта вся. Он его раз в унитаз и пытается как-то выключить, но ничего не выходит. Кричит, помогите, помогите, помогите. Мимо проходил сотрудник, там, ну какой-то то ли охраны, то ли ремонтник. Он вскочил быстро, значит, влетел в сортир. Мгновенно оценил ситуацию, взял второй огнетушитель, сорвал от и в тот же унитаз спустил, чтобы затушить пожар в унитазе. Да, вот так. Детский садик тормозок. Да. Итак, в детском саду готовится к Новому году. И воспитательница Ирина Владимировна Хлопушкина... <служит> nee, я не, я кто... ну, не знаю, на кого аллюзия Намекают, да? <служит> é... Решила организовать детей, чтобы они подготовили украшения И отправили их Санти Клауса для украшения своих оленей <служит> Ага Дети с интересом восприняли идею И вырезали из бумаги А звездочек и Б снежинок Ёкарный бабай Теперь они планируют отправить их Санти Клаусу по почте Клаусу-швабу <служит> Им так понравились вырезанные ими украшения Что они, возможно, <с cumplen> решат оставить себе часть Сразу. Таким образом, дети могут отправить Санти x звездочек и y снежинок. Соответственно, что? Выполняется вот это требование. А звездочек и Б снежинок сделал каждый ребенок, да? Нет, всего сделал. А, всего у нас несколько звездочек. А, Некоторые спрятали в карман. Да. Какие И, может, идёт. чужие еще спрятали. А, чужие <свят> тоже могли спрятать, да? Могли, конечно. Так. Чтобы Санта не расстроился, дети должны отправить ему хотя бы одно украшение. <свят> О, теория игр начинается, да? Задача координации. Ну, нет. Y больше нуля. Так. Все-таки <свят> своровать можно все, но не все. Почти все, но не все. Чтобы все олени выглядели красиво, на каждом должно оказаться одинаковое количество украшений. Но не важно, звездочек или снежинок. Известно, что у Санты N оленей. М -м -м -м -м -м. Поэтому, если будут отправлены X связочки и X с то очевидно... Короче, очевидно, X плюс Y делится на N. Ну, это если так если получилось, да, может быть? Должно быть так. То есть они должны отправить вот такие числа XY. Да. А я на знаю. Воспитательница, да, воспитательница заинтересовалась, а сколько всего различных способов составить посылку с Анти Клаусу. Способы считаются различными Если в них отличается количество звездочек Или количество снежинок Ну, короче, надо найти количество пар x, y да. Что Выполняются вот такие условия А n фиксировано, дано? Да И, собственно n дано Дано да. 0 меньше либо равно, чем а b n Меньше либо равно, чем 10 в девятый так. Ну. Так, так, так, так. Хорошо, 4 ага. меньше ребра, я брал, чем... Хорошо, если хотите. Ага. Так, значит... Угу. А, еще... Деньмость, да? А так как детских садов много, количество тестов... То есть количество... Короче, программа запускается на T независимых тестовых наборах. То есть T раз нам нужно решать эту задачу. Детских садов у нас много, поэтому T до 10 в 5. Вот, нам нужно 10 пятый раз решить эту задачу. 70 баллов набирается очевидно. Ну, а так дальше формулу надо писать. Ну, собственно. <как> <как> нужно придумать, как посчитать быстро. Первое соображение очевидное. Давайте забьем на это условие. Очевидно, что если x плюс y равно нулю, это ровно один способ. Да. Он всегда есть. Всегда есть. Он нам подходит. подходит, значит, посчитаем количество всего таких пар без этого условия и в конце вычтем единичку. Ну да, ну это пожалуйста, да, Все, пока да. понятно. Э -э ну как бы смотри, ну он же... <coughs> а, когда в какой-то момент мы упираемся в А, да? То есть поначалу это просто... Поначалу ты просто прибавляешь там n плюс 1, потом 2n плюс 1, потом 3n плюс 1. Mm -hmm, нет. Ну, то есть... 0 n 1 n минус 1 и так далее но. Uh, у тебя может быть 2 n например количество чисел тоже делится ну смысле я имею в виду, что свои uh, Вот я просто пишу что это равно n умножить на t Перебираю на да. t и все да перебираем t t. равно 1 это n плюс 1 варианта но пока это все меньше a и b ну потом 2 n плюс 1 меньше. да ну и так пока пока Меньше Хорошо, первая b. идея. Перебираем Т. Т ну, это, да. соответственно, множитель. Ну как бы да. Первое что для Т. Да. Отлично. Ну Т у нас уже есть, но это не важно. Ага, uh -huh, не важно. s no. uh, Если у нас, собственно, Т. Да. Yeah. Ну собственно, если мы знаем, сколько подарков мы отправили, uh -huh. то мы можем понять, что, ну во-первых, мы первого отправили не больше, чем А, то есть К меньше либо равно чем А. Да. Yeah. Uh, l меньше либо равно чем b ну, естественно, каплю плюс но Ну, M, да. M. Ну, посчитай количество таких способов, мы ну, как-нибудь управимся. Там какая-нибудь формула будет летит. Но в чем проблема? <coughs> допустим, n, допустим, 4. Ну, очень много действий, да? Тогда мы тратим 10 в 9 на 4 действия. И еще 10 в пятый раз это запускаем. Да, что-то многовато. Вот. А, хорошо. Давайте так сделаем. Первый. А во всех детсадах А и Б одинаковые или разные? Подожди. Разные, конечно. А, а, раз, ну да. а полностью Детс. независимые детские да, сады. Да, нет смысла нет. И да, даже да. Де... Санты клаусы независимые. Так, да, то есть там... Да, непонятно. Ну, сразу скажу, сразу начну решать. Значит, первый вариант. Допустим, мы отправили число снежинок x, пусть оно делится на n. То есть, остаток, имеет остаток 0 по модулю n. Uh -huh. Тогда очевидно, y тоже делится на n. Конечно. Дальше, заметим, давайте посчитаем, для каждого остатка, сколько существует чисел от 0 до а, что таких чисел, что чисел с таким остатком по модулю n, сколько таких чисел с, с, с таким остатком по модулю n. Uh, в смысле, сколько Короче, есть? отметим числа от 0 до n. Это остатки. А, ну, да, тут а, не включить. А, Нет, а, именно да А, я. А. Потому что нам нужно, чтобы было ну по да. модулю n 0. Да. Значит, в частности, если мы взяли x вот здесь, то мы должны взять по модулю n здесь минус x. Ну да. Ну да. Вот. Давайте посмотрим на a по модулю n. Да. Вот. Это значок по модулю. Это значит, что, ну короче, остаток да, да, a по модулю да. n. Mm -hmm. Так. И я утверждаю, что всех этих чисел будет, что чисел, у которых имеют вот такой остаток будет вот столько, а чисел, которые имеют вот такой остаток, угу. будет вот столько. Ну, в общем, очевидно, да. Ну, можете, короче, ну, понять очевид, Очевидно, да. Так. Отлично. В частности, если мы ищем вот тут 0, угу. то э, мы знаем, сколько вот этих чисел, подходящих, угу. сколько вот этих, перемножаем и получаем, что, ну, просто сколько там. Когда я пишу делить, короче, это просто всегда целая часть обозначает вниз. Программирование, если мы пишем делить для целых чисел, это целая часть. Вот, значит, например, вот таких пар у нас вот столько будет, так? Так. Отлично. А теперь у нас есть несколько вариантов. Давай посмотрим на число. <coughs> Перебираем число, которое мы взяли вот здесь. Допустим, оно находится вот тут. Перебираем остаток по модулю N который мы взяли в качестве x. То есть перебираем, какой остаток x имеет по модуле n, так? Угу. Пусть он находится вот в этом отрезке. В левой да, части. Отметим остаток b по модуле n также. Да. Он, если вот тут расстояние k, ну, k вроде не было. Если тут расстояние k, то вот тут должно быть расстояние n-k. минус Ну, там может быть плюс-минус 1. Здесь может быть еще без единиц, да, но это не важно. Тут, может быть, и без единиц, да, что-то? А, нет, это для случая делимости на n. Да, рома, если делится на n, да. то очевидно, что у нас рома, это так, принадлежит да. вот сюда. Рома, так, да. ага. так. так. Э, значит, если мы имеем остаток вот здесь, угу. то э, второй остаток должен быть здесь. Угу, Предположим, да. что он принадлежит вот этому отрезку, да, тогда... а первый остаток принадлежит вот этому. Тогда мы точно знаем, что вот этих чисел у нас всегда будет b делить на n. Да, а этих a делить на n Этих a, a делить на n плюс 1. Да, хорошо. И так для любого остатка, который для любой пары да, остатков, да, да, которые да. принадлежат этим обеим штукам. Ну, ну да. это количество, это, собственно, минимум. И мы еще, соответственно, умножаем на минимум из этого остатка. Угу. Мы можем либо тут воткнуться, либо вот тут. А по модулю n, а тут сколько там, n-b минус по модуле n, что-то такое. что такое, да. Да, пока это просто математика, вот. пока это формула, да. да? Ну, я говорю, там формула да. написать. Ага. А, то же самое смотрим, если мы вот здесь и вот здесь. Да. Вот, ну тут еще одна да. формула появится. Ну, и и один... остается один вариант, что мы в одном перепрыгнули, а в другом нет. Да. Ну, смотрим, в каком мы перепрыгнули и посчитываем таким да. же способом да, да количество. Да, да, да, да. То есть, эта задача написать три формулы. Ну да. Четыре формулы. Но это, ну как бы, блин. Ну, очень фигня, Вот ты видишь, как они выглядят. Надо это нигде не ошибиться, в константах каких-то. Ну там же тебе порядку величины надо посчитать, или точно Нет, в точный ответ. То есть это задача по математике, на самом деле. Да. Это задача по математике. Да, понятно. Вот. Ну, я понял, короче, я над ней посидел, посидел. Потом понял, что прошло 20 минут, я написал одну формулу. Их там еще сколько там m будет. Я подумал, ну нафиг, все равно боится, я решу. Давай я сначала их решу. Если да, что, да. у меня по будет 70 баллов, это не критично. Ага. Зато все остальные mm -hmm. решу. не будет так... У меня, короче, в восьмом классе, True Story. В первый день мы с одноклассником набрали Севой. Это -то. когда ты впервые попал на, да. на раз на самом деле. В восьмом да? классе да. я впервые попал на Серой. Так. В первый день мы с одноклассником Севой, который как раз в этом году на регионе закрылся. Ага. Набрали а он, он может прокомментировать на Примерно осмотр, одинаковое да? число баллов. Так. Во второй день... Он набрал, ну, короче, мы набрали приблизительно 230 баллов, что-то такое. Так. Во второй день он набрал, внимание, по-моему, 70. Ой. Почему? У него Ашка была на 60, и он ее 3 часа делал. А потом он еще пришел в Бшку, там у него что-то тоже не пошло. И в итоге он полностью слил, а я написал, ну, собственно, примерно на таком же уровне. И прошел даже с запасиком. В этом году это могло... То есть, если бы Сева... Ушел вовремя с а. А -а -а. ну, на все расси, как, собственно, что у меня было. У меня B не заходило, я пошел на C, C не заходило, я пошел на D, в D набрал 58. <свят> <свят> <Да>. <свят> Самая сложная задача. <свят> а потом уже понял, как решать B, и потом решил C, и все. Вот, если бы он также поступил, но это опыт, это с опытом приходит как раз. Да, понятно. Ну что, тогда рассказывай, что ли, B? Да, а теперь задача B, B. B. B. она прикольная в целом. <свят> И у многих она не заходила вообще. У Артема не зашла, который умный, у Вити не зашла. Э, ну, короче, она почему-то вы, вызвала массовые проблемы. Так. Непонятно почему. Сортировка дробей. Ну, тут не, не очень длинные условия. Даны опять два массива. А и Б. Дробный сортир. Целочисленный сортир Дромный дробный сортир. <связь> <связь> так. Одинаковой длины? Да. Так, О, что Длина делаем? до 10 в пятой. Как обычно, да? Или как иногда? Они одинаковые длины? Ну, это на самом деле… А, да, они одинаковой длины, но это не важно. Так. Давайте выпишем попарные все дроби. А, мысленно выпишем. Мысленно выпишем все дроби. Да. А, а2 делить на b1. Задача. Так далее. Имени экономиста Рикардо 2 Который придумал N делить на B Сравнительное преимущество. стран Но это если бы только ИТ и на это делили И сортируем их. <свят> так. Сделали вот, вот взяли вот Все во все ли? дроби. Все, да? да. Все и на B Да, абсолютно. Их N квадрат ровно. Угу. И сорт. Их N квадрат. Сорт. И отсортировали их. Теперь нам приходят запросы. Узнать ИТ в порядке сортировки число. Угу. Значит, приходит Q до 10 в пятый запрос. Угу. Узнать ИТ в порядке сортировки число. И, соответственно, до n квадрат. И еще одно важное ограничение. N умножить на Q до 10 в пятый. То есть тут мы можем обрабатывать за N на Q. Несмотря на то, что они оба большие. Ага. ага. Собственно, решайте. Решайте. Значит, надо как-то сэкономить, да? Надо как-то сэкономить. Отсортировать а, а мы будем за n квадрат, лога n квадрат. Да. Да? То есть. Ну, по сути, n квадрат, да? Короче, есть, да. А n квадрат не влезает, да? Не Здесь десятый уже до свидания, еще сортируем. То есть, да, хрен не сортируешь. Так, значит, приходят запросы э, выдать и ту дробь, да. То есть нужно что-то да. придумать, какое-то. Упрощение. Так, э, ну да, но числители и знаменатели мы можем отсортировать. Э, да. Первое Надо соображение, сделать, да. которое в целом очевидно, что можно сделать, угу. отсортируем вот эти два массива. Это пока числитель мы заняли и n, и это фигня. Теперь мы знаем, что если мы зафиксировали числитель и знаменатель, да. то, соответственно, в зависимости от того, зафиксировали мы числитель или знаменатель, если мы пойдем вот в таком порядке, они будут либо возрастать, либо убывать все дроби. Ну, и в этом тоже, да? Ну да. Так, ну то есть мы, ну давай, значит, пусть это числители, это знаменатели, да? Да. Значит, вот сюда они увеличиваются, вот сюда они увеличиваются. Сейчас, подожди. Дроби увеличиваются сюда. Увеличиваются, да. И они увеличиваются сюда. Так, соответственно, мы точно знаем, какая самая большая. Да. И дальше… Вот. Да, вот… Подгруппы. И, Давай я скажу да, подгруппу. Да, и прыгиваем. Давай, Допустим, у нас запрос от CIT. CIT – это индекс, mm -hmm. который мы хотим найти до 100. То есть мы хотим их найти не больше, чем… Ну, короче, вот среди этого ассортированного массива нас интересуют только первые 100 позиций. Ну, просто сразу их найдем и все. А как ты их найдешь? Не я сортируем. буду убрать следующий… Я буду, я, я упорядочу еще и отношения. Не упорядочу, а просто выпишу отношения. А один на 2, а 2 на 3 и так далее. А также с б То есть я выпишу дополнительные два массива отношений этих чисел. Друг друга да. попарных. Допустим. Теперь я после этой дроби выписываю, вот сравниваю эти два отношения. да, потом сравниваю, если Ты можешь помочь, просто я... по ходу насчитывать. Ну да. Uh, uh, то есть я высчитываю, да. то есть А1 на b 2 или А2 на b 1 в зависимости от того, здесь да. быстрее растет или здесь быстрее падает. Да, что папа говорит, <клев> по сути, мы можем хранить как бы выпуклую оболочку вот этих вот дрожжей. Да, да. И да. смотреть, куда мы пойдем. Да, да, uh, да, да, да, да. Ну, точнее так, мы, короче, да. вот здесь мы стоим, во первое. мы B1. зафиксировали знаменатель. Зафиксировали знаменатель. И храним то айта, которое у нас сейчас текущее. Правильно, да, и оно будет соскакивать. Это очень прикольно, это на самом деле хорошая идея, точно Некоторые группы прям будут соскакивать да. сразу через. 5, и заметим, а что если мы посчитали первые Т чисел, да. то следующее будет храниться только на вот этой выпуклой оболочке, как бы. И мы просто возьмем минимальный из этих чисел и сдвинем указатель на один. Ну, Сейчас. понятно. То есть у нас минимально одно из вот этих чисел, а и -то делить на b1. Ну, не... Следующее минимальное, в смысле, да? А, как? Да, следующее минимальное. Мы как бы строим вот этот да, массив. Да, по сути строим просто быстрее, чем за, за n квадрат, да. и все. Да. То есть по, -по, -по, по сути массив дробей строится быстрее, чем за n квадрат. Ну, если мы хотим посчитать первые несколько элементов. Ну да. И, иначе мы их построим за те все же. Все равно n квадрат. Да, ну, будет? потому что а -а -а. их всего n квадрат. Да, никуда не денешься, действительно, да. Ну хорошо. Да. Но это вот случай, если там немножко. Да. А что же... На самом деле ты прошел сейчас под группы все, кроме последней. 60... А -а -а. У тебя 63 балла уже. Это прямо... Ну, то есть <сасыпь> судя по таблице результатов, это хороший результат. Но главное решение, к сожалению, ну, оно частично это использует, но не, да. не обосновывается. Так. Но вообще идея прикольная. Про то, что мы можем хранить общую границу и ее вот так пересчитывать. Это в некоторых задачах пригождается. Теперь общее решение. Угу. Давайте делать бинпоиск по ответу. Бинпоиск по ответу. Причем мы забыли, что это дроби пофиг. Мы берем число x. <coughs> оно просто принадлежит r. Мы да. хотим понимать, правда ли. Вот у нас сейчас есть индекс у нас сейчас мы хотим найти этой элемент Ну, собственно, мы хотим поменять, правда ли, что дробей меньше либо равных x всего. Ну, сколько там, меньше либо равно t, например. Так? Тогда, ну, разделим. Вот у нас есть значение 0. Вот а, тут. а, и тогда мы будем знать, наш запрос пришел справа и слева от да. и Тут у нас значение 0, а. тут инф. Ну, допустим. Ну да. Вот. Мы берем половинчатое, узнаем, вот это как-то, мы узнаем. Это мы потом узнаем, как мы посчитаем. Если это. Если их меньше, либо равно, чем t, то у нас ответ точно лежит вот в этой части. Да, да, да, да, да, да, все, понятно. А если, а ну иначе вот это просто самый большой дробь надо поставить. Да, ну тут на самом деле последний самое первое, большое да, значение. Последний на первый. И вот. фигачишь, да? Ну там 10 в 6. И фигачишь, и фигачишь. Отлично, значит это дает нам лог С, то есть... Значит, ну, нам нужно посчитать ответ с какой-то точностью. Сейчас, а посередине сейчас, как ты быстро проверяешь, что действительно меньше или равно… 3? Как я быстро проверяю, это я чуть позже а, скажу. все, хорошо. Пока главная идея, бинт пояс по ответу. Ну, да, да, да, да, да. да. Мы его вот делаем логарифм c раз, где c это, соответственно, ну, что-то. Да. Нам нужно ответ посчитать с какой-то точностью. Да. Мы знаем ответ с точностью, допустим… Смотри, нам нужно восстановить не само значение, а именно дробь. Да, да, да. да, да. Но заметим, мы, у нас есть дополнительные условия, что все аиты, они меньше либо равно 10 в шестой. Ну да. От этого, во-первых, у нас граница поиска 10 в 6 плюс 1 нам подойдет. Да. Во-вторых, две дроби, у которых оба параметра вот такие, отличаются не больше, чем на 1 делить на 10 12, 12. И, в смысле, и числитель и знаменатель. Разница между любыми двумя дробями, у которых числитель вот здесь, а знаменатель. Так, и числитель да? и знаменатель из этого отрезка да. она имеет порядок вот такого: они отличаются Согласен? не больше, чем один на. Ну, на квадрат просто а. вот этого значения. Сейчас, что-то я туплю, почему не на. А, конечно, да. Очевидно, вот. да. Ну, в частности, мы можем взять 1 делить на 10 6, 1 делить на 10 в 6 минус 1, тогда тут как раз вот примерно столько получится. Mm -hmm. да -да -да -да -да. Значит, да. если мы посчитаем ответ, например, с точностью 10 в минус 13, mm -hmm. то мы точно поймем, какой дроби он соответствует. Да. Ну, какой дроби он соответствует, тоже можно без поиском найти. Mm -hmm. wow. Тем же способом. Ну, э -э короче, когда мы знаем ответ, найти, какой дроби он соответствует, мы сможем. Mm -hmm. Тоже быстро, да? Ну, например, да, потому что… Ну, забавно. Что, ты успел захокерить, да, это все? А? Ты успел, да, захакерить это на полный балл? Ну, конечно, это не сложно. Ага. А, короче… Это, это клево вообще, да, такая интересная задача. Вот, а теперь у нас осталась главная часть алгоритма. Вот эта проверка. Ну, хорошо, вспоминаем, что мы можем в ней действовать за O от N. Потому что у нас N на Q, то есть количество запросов на… Угу. Вот, и если мы будем в ней действовать за O Ага. то у нас сложность будет O от N на Q на лог C. Ну, лог C это, условно, 60. Mm -hmm. Вот, да, короче, нормально получается. Отлично. Давайте, давайте для каждой дроби зафиксируем знаменатель, то есть перебираем знаменатель. Mm -hmm. Пусть mm -hmm. сейчас у нас знаменатель B и T. Тогда мы точно знаем, что у нас для первых нескольких аитах подходит X, Да. То есть они меньше либраны, чем t. А, а для да всех 7, остальных да, они конечно, уже да. больше. Угу. Ну, хорошо. Самый базовый вариант. Найдем это значение бин поиска. Угу. Да. Опять-таки. Да. И это дает нам решение. Соответственно, зафиксировали b, проверили поиск. Угу. Это дает нам решение вот тут дополнительно на логарифм. Угу. Вот. Но это нам не совсем подходит, но в целом идея на все кончилась. Угу. Понимаешь, да? Потом мы, смотри, когда мы увеличиваем b. Да. Вот, допустим, мы идем по B, увеличивая их, тогда вот это значение, оно тоже двигается только направо. Только направо, да. Да, конечно. Но это значит, что суммарно это значение пройдет от N шагов. Да. Даже если за один шаг он может пройти, например, вот ну, почти весь массив, Ну да. но суммарно он пройдет от N шагов. И вот здесь у N. Значит, суммарно это работает за от N. Это, кстати, называется метод двух указателей. Едут вместе, да. Вот. Едут вместе. Едут вместе. Да, правильно, все. И у нас убирается алгоритм. Все, офигеть. Вот. Блин. Но вот ну вот да, как-то это многие красиво, не порешали, почему. -то. Красиво, красиво. Нет, тут много идей очень. Много идей. А каждая идея может быть ну, очень сложная. Они... Но в целом, довольно муторная такая, ну, как ладно. бы конструкция. Не знаю. Но красивая. Нет, нет, это красивая задача. Да, в целом она мне понравилась. Красивая. И там главная проблема с точностью не возникает. Кажется, что должны быть проблемы с точностью, когда 10 минус 13 ну, угу. потому что компьютер не может абсолютно точно хранить. Но проблем с точностью нету. Супер. Отлично. Так, Итак, да. четвертое. Собственно, мы мы выписали да. ограничения <с <с заранее. Да. И А, условие не сохранилось. А, ладно, короче. Да. Значит, дам массив чисел. Дам, э, Дед Мороз предложил вам выбрать подарки. Подарки характеризуются числами 1, 2, э, в смысле, короче... Стоят они столько... Вот, это стоимость подарков. Вот, э, числа находятся вот такими, то есть подарки могут быть отрицательными. Например, если подарил ремень человек, чтобы штаны заправлять, то потом могут чтобы его бить им, да, бить им по попе. Вот. Ремнем. Да, Вова. Все целочисленные. Да, и это удовольствие, которое получит Петя, если получит данный подарок. Вова. Да. Вова. Вова, ну неважно. Да, но у него есть маленькая сестренка. Соответственно, Вова может выбрать числа с L Да. Но условия, прежде чем забрать себе все эти подарки, он должен отдать К максимальных из них своей маленькой сестренке Маше. Маша. Маша и медведь. То есть, как устроена процедура? Он выбирает подотрезок. Да. Отдает первые К максимальных из этих чисел сестре, а остальное забирает себе. Да. И спрашивается, во Вове не очень важно, сколько подарков получит Маша, он хочет максимизировать свою стоимость. И какие стоимость. Получит, да? Нет, Сколько она знает? К ровно, да? Да. Маша пойдет за К. это Дед Мороз сказал. Вот. Собственно, нужно найти такой подотрезок, что вот эта сумма за исключением К максимальных чисел угу. максимально. Да. То есть Дед Мороз. Говорит, ты отдашь К подарка в сестре. Лучших. Но Элиер, выбирай сам. Ну, понятно. А он говорит, хорошо. Хорошо. Но он не может выбрать меньше, да, чем К. Понятно, не может. По техническим причинам. Не может. Так. Там была очень прикольная бага, что если К равно нулю, да. он должен выбрать хотя бы один подарок, поэтому теоретически он может получить отрицательное число, если все подарки отрицательные. Дед Мороз принес, да, как это Паша по в который мы э, такая... килограмм за Стена... да? а. что ты нам принес, новый Дед Мороз, килограмм за там что-то такое. Да, но иначе он может отдать, он может выбрать отрезок глиныка, отдать все эти подарки отрицательной сестре, а сам с нулем кайфовать. Да. Вот, Даже не с нулем, потому что его сестре хуже, поздравит и конечно оставит нам в подарок 500 омикрон. Хорошо. Значит, как это можно решать? Так. А, папа. Ну, а, да. Ну, как бы прод... немножко спойлим, да, что да. мы второй раз пытаемся записать эту задачу. Первый раз да. технически не получилось. Поэтому первая идея у меня была просто перебрать или все, тупо прямо взять, повыписывать да. там из них Понятно. максимумы. Понятно. Отсортировать за... эти да. массивы, это дает нам OATN в кубе. В Очень кубе? много. В кубе, да. OATN в кубе на логен. Потому что n-квадрат пар таких есть и мы каждый сортируем. Это было? Хорошо. И тогда папа высказал гениальную идею. Давайте <с зафиксируем вот эту длину. Да. И трафаретом поедем по ней. Да. Вот так вот. Трим, И будем списывать, насколько лучше был по сравнению с предыдущим. Ну вообще максимум. Держать максимум. Да. Ну, соответственно, поддерживаем К максимальных в сети. Такая структура данных. Она умеет добавлять, удалять. Искать больше либо равный, минимальный, максимальный. Э, за логарифмом все. Да. Поэтому мы поддерживаем, сравниваем с минимальным. Если нужно, то мы заменяем, ага. когда добавляем, удаляем. Ну и подсчитываем сумму, сохраняем. Uh -huh. Ну это понятно, как делать. Uh -huh. И это нам дает уже решение за OATN квадрат лог лог n, да. которое, соответственно, занимает 25 баллов уже. Это так. хороший результат, на самом деле. Так. Но мы хотим больше. Нужно Нам надо больше, больше, баллов. Больше, больше баллов. Так, и, и как это делать? И на самом Что деле у делаете? меня есть решение, которое делает так. Оно фиксирует первое число L. И как бы оно идет вот сюда направо. Угу. И ну, пересчитывай просто папиным способом. А потом сдвигай. Но оно идет да? не просто направо, оно идет направо. Оно, точнее, мем, не да. совсем даже так. Оно поддерживает. Пусть у нас вот тут L, угу. и оно поддерживает для каждого вот такого отрезка да. величину суммы просто, которую мы ищем. Изъяли. Да. А потом, когда мы добавляем L-1, <связь> мы считаем только те отрезки, которые начинаются из этого значения. И вот это решение очень хитро пересчитывает эти отрезки так, чтобы это был не, не у от N, а быстрее на самом деле. Лог, <связь> ну, сколько там быстрее за за отка, угу. чтобы мы пересчитали эти значения все и у нас снова были все ответы понятно что потом нам нужно просто взять максимум среди этих да да да да, -да. Угу. вот это мы будем делать с дошкой короче это решение оно очень зубодробительное очень быстро в целом оно очень медленное очень зубодробительное и занимает вот столько времени но еще на константу большую константу восемь а ну, тоник то а, вот, писать вот не надо быстрое а вот это медленное ну, в целом, да. Да. Которую да. 8 точку писать не надо, но я написал, потому что она большая. Вот. И я его не стал писать, потому что все равно знал, что не зайдет. Угу. А, я написал потом другое, но оно тоже не зашло. Так. А, значит, ты рассказываешь решение… Вот. Но я его рассказывать не буду, потому что ага. оно зубодробительное. Она в целом достаточно красивая, плюс-минус, но <с <с рассказывать это очень сложно и зубодробительно. Так. А вот другая гениальная идея, ее придумал мой одноклассник. Так. Давайте зафиксируем максимальный элемент, который достанется в Ове. То есть зафиксируем К плюс первый максимум. А -а -а -а. И будем рассматривать на этом шайде только те отрезки, в которых... Вот это число, ну, собственно, это число является k плюс первым а, да, максимумом. Да, угу. То есть на этих отрезках ровно k чисел, которые, ну, mm -hmm. не больше k чисел, которые его превосходят. Ну, там надо аккуратно, чтобы мы не обработали два раза, но это легко делается. И заметим, что каждый отрезок мы отработаем хотя бы один раз, потому что у него есть вот этот k плюс первый максимум какой-то на нем, ну, да. по значению, и мы его найдем. И каждый отрезок мы отработаем один раз в целом. Потому что у него k-1 максимум ровно 1. Да. Ух ты. Вот. Ну, мы можем взять левый, сам, левый из k первых максимумов. k-1, это самая вот. статистика. Отлично. Да. Ага. Зафиксировали, что это число идет в обе. Теперь давайте отметим все числа, которые больше, чем оно. Давай. Отметим их крестиками. Да. да. Как-то мы их насчитаем до этого. Пока не говорю как. И вот тут, допустим, находится вот этот k-1 максимум. Да. Тогда, чтобы условие было корректно, мы хотим взять ровно k чисел, ровно k вот этих крестиков. Да. Потому что каждое это число, это число, которое больше, чем наш максимум. Да. Значит, и при этом, очевидно, оно Сейчас должно он не, с, при, должно при не вот этот максимум. При выборе получится, что этот максимум ему не идет, правильно? Да, получится, что да. это некорректные условия просто, что либо там больше чисел, либо меньше. Вот, то есть, если у нас k, допустим, 3… Мы можем взять какие подотрезки? Вот этот подотрезок, вот этот подотрезок, вот этот подотрезок и вот этот подотрезок. Так? Э, ну, я имею в виду, вот эти зоны буферные, я не считаю. То есть, э, мы хотим взять ровно k чисел, которые больше. Ровно k вот этих крестиков. Mm -hmm. Mm -hmm. Но их мы можем взять ровно вот такими способами. Yeah. И этих способов их всего у от k. Ну, их ровно k, на самом деле. <coughs> вот. Ну, потому что мы выбираем, понятно. Ну, ну еще вот за, такой за, на самом деле, потому за, что вот сюда. Ну, не Так? Ну, вроде бы. То есть, короче, x это то, что идет люди. Xы это то, что, а... то, что 100%, 100%. И, то, те максимумы. Ну, да, мы да. должны их взять ровно К штук. Ага. И при этом они должны содержать вот этот. Ну, ну как бы. Отрезок да. должен содержать еще вот этот максимум. Поэтому вот сюда, например, мы пойти не можем. Потому что, чтобы содержать тогда, вот этот тогда, максимум, да, он нет, должен тогда, еще да, вот понятно, этот да, содержать, да, и их ага. будет уже больше. больше отлично значит этих отрезков существует у отка штук и пусть мы зафиксировали вот этот отрезок этот отрезок мы, мы задаем его максимальными элементами теперь если мы смотрим вот между этими элементами есть какие-то немаксимальные элементы которые меньше чем они да и их мы можем брать вот здесь мы можем взять какой угодно префикс суффикс а вот здесь какой угодно префикс из них, так? Mm -hmm. И это все будут такие подотрезки, которые нам подходят для вот этого каплю плюс первого максимума. Uh -huh. Но, Ну, насчитаем вот эту сумму, просто поймем, вычтем k, k максимумов. И теперь нам нужно найти максимальный префикс на самом деле вот здесь и, на, и максимальный uh -huh. суффикс, ну только наоборот, вот это максимальный префикс, uh -huh. а вот uh -huh. максимальный uh -huh. суффикс. Uh -huh. Потому что все вот эти элементы меньше этих, значит, они нам просто прибавятся. Uh -huh. Но, искай, как мы можем искать максимальный префикс? Yes. Uh, ну, просто насчитаем все префиксы, будем искать максимум на отрезке. Максимум на отрезке мы можем считать за вот одного. Со спорсами. Но это не важно. Короче, мы умеем это делать, некоторые структуры данных. Uh -huh. Значит, вот здесь мы насчитали вот эти два префикса суффикс взяли элементы отсюда, взяли отсюда, и это получился оптимальный отрезок в этом случае. Uh -huh. Перебрали все такие отрезки, и мы перебрали все отрезки, которые могут быть оптимальными. Значит, мы точно нашли ответ. Да, а максимум-то мы меняем вот этот? То вот есть, меняем? да, мы сначала перебираем максимум. Это ага. дает нам оттенк действий. Ага. Следующим действием мы перебираем к да, число. Все, да. Допустим, у нас вот эти числа уже насчитаны как-то. Это дает а нам еще к кандидатов. Да? Это мы сейчас поймем, как делать, но это а. уже не, не такая идея штука. Так. Перебираем кандидат, перебираем, ну вот, перебираем какой из вот этих вот подотрезков мы возьмем, их всего к штуку, условно. И для каждого мы за одного находим ответ. То есть это дает нам пока что вот такое решение. Так. Теперь как нам начитать вот эти отрезки? Эти xы. Да, эти иксы. Так. Ну хорошо, давайте отсортируем все максимумы в порядке убывания. И будем пересчитывать. Будем... Вот мы обработаем сначала самое максимальное число. У него, очевидно, просто не будет этих кандидатов. Потом пойдем вниз, вниз. Каждый раз, когда мы закончили пересчитывать вот этот максимум, uh -huh. мы его добавляем к вот этим кандидатам. Максимум добавляется к этим кандидатам, а больше туда никто не добавляется, очевидно. Значит, нам нужно уметь просто поддерживать состеженный массив с добавлением элемента. Это мы делаем тем же самым сетон. Так? Наверное, программистам понятно, но я потерялся. Так, еще раз. Сейчас, значит, с самого начала, вот все-таки. Максимум К плюс первый это просто К плюс первая статистика всего набора или нет? Э, ну в целом да, то есть мы, допустим мы у нас вот есть мы, этот кандидат да? LDR Вот а, не, да. допустим мы взяли этот кандидат LDR и нашли, мысленно его отсортировали, нашли К плюс первое число да. Это первое число, которое возьмет Вова Ну да, да вот, то есть мы его перебираем, перебираем первое число, которое а, возьмет. То есть перебираем все возможности, когда вот именно это число оказалось тем первым да. числом, когда взял улова. Все понял? Теперь Очевидно, я... что каждый отрезок да. тогда мы посчитаем один раз, да. потому а что он взял, ну какое то число он взял и взял его, ровно вот это. Да. М -м какое число взял? Взял ровно вот это. Ну и остальные взял. Остальные. Остальные. Вы, ну видите. да, и взял все, которые меньше. Все, которые меньше. Так. Угу. Теперь отс э отсортируем все числа по убыванию. И будем идти вот в таком порядке. И будем поддерживать вот set. Может ли быть каплю с первым максимумом вот этим? Может ли быть каплю с первым максимумом да. вот этим? Может ли быть к с первым максимумом вот этим? Да. И ну, будем их перебирать да. в порядке убывания. И первая хотим... вообще не да, очевидно, первый к не подходит. Да, ага. Мы хотим поддерживать вот такую вот штуку, что эти числа все отсортированы. Uh -huh. И это ровно те числа, которые больше, uh -huh. чем наши. Да, да, да. Но когда мы добавляем наше число, то есть переходим к следующему, мы просто добавляем его сюда. Добавляем его сюда, да. И Это умеет делать set. То есть set поддерживает отсосированными все числа и замок добавляет. И чего? Это вот зашло, да? И теперь... Ну, у меня нет, у кого-то да. Все зашло, да? Теперь смотрим. Вот, допустим, у нас есть вот этот максимум. Нам нужно найти все вот такие вот... Нам нужно, собственно, вот эти отрезки будут кандидатами. Их k-штук, условно. Да. Как мы их найдем? Найдем в сути первое число больше либо равное, индексу понятно мы храним индексы mm -hmm. нашего и сделаем k раз минус один и тогда мы придем ровно вот в это число ну нам нужно так извращаться потому что в сети не все в не все реализовано а, надо понимать что как работает сет видимо. да ага. ну короче вот это занимает нам лишний лог на самом деле дает работа с сетом делается за лог поэтому да. все наши асимптотика умножается на лог вот ну а потом мы просто идем перебираем вот этот отрезок вот, когда мы зафиксировали отрезок, зафиксировали максимум, нам нужно понять, на сколько элементов вот сюда мы отступили, на сколько вот сюда в оптимальном случае. Uh -huh. То есть, когда мы максимизировали сумму. Очевидно, что мы, ну, то есть, как, какой-то из вот этих префиксов да. мы должны взять. Мы просто найдем максимальный из них и нам нужно взять именно его. Да. То же самое с суфиксами. А максимальный ну, префикс да, мы да, можем да, искать да, другой да. структуры данных за o от одного. То есть, это нам ни на что не домножает. Да. И получаем сложность решения O от NK log N. Кто полностью понял, отметьтесь в комментариях. Кто полностью понял восьмую последнюю задачу. Ну да. Но ты примерно Более большое множество, чем тех, кто скажет, что он 800. Ну, если, конечно, тем же методом решал. Ты примерно понял. Примерно, да? но очень примерно. То есть это уже, как бы, я уже в сети, вот в этом, это же там какая-то структура данных, которую Ну, надо короче, работать. в целом, короче, мы просто ну, храним да. отсортированные числа, тогда мы можем, понятно, не Нет, идти... до следующего Ч... икса, это. Ну да. И... Ну, в общем, да, нет, прим, очень примерно. Очень примерно. Ну ладно. Ну, ничего, я же да, для программирования. Ну, это поймут информацию. На самом деле, я эту идею хранить плюс первый максимум перебирать не придумал. Если бы я даже про нее... Если бы я просто подумал про идею перебирать каплю mm -hmm. с первым максимумом, я бы ее сразу решил, потому что дальше все Ну, это, конечно, творчество. Вот это вот я могу сказать, это творчество. Понятно, почему информатика сейчас на такой высоте. Потому что это реально творческая задача. Такие вот. вот. Круто! Миша! Спасибо! Я очень надеюсь, что вы не умерли за два часа. Не умерли, да. Кто-то дошел до конца. Откуда привет? Или не дошел. Сейчас узнаем.